Надо, а что говорить? Всё. Охуенное начало ролика. Сейчас вспомню, что там. я забыл всё? А, привет, подписчики. Привет, подписчики. Классный ролик. Лайк. Ставь лайк, ставь лайк. Подписывайся, ставь лайк, нажимай в колокольчик. Пока, подписчики. Пока, подписчики. Перед началом ролика хочу сказать, что если вам нужны сведения по демократическим ценам, то можете обратиться ко мне в Телеграм. Приятного просмотра. Здарова, чупики. Сегодня хотел бы затронуть такую интересную тему, как пресет проекта, да. Вообще считал это чем-то ненужным, да, до последнего времени необходимым не необходимым в своей работе, но впоследствии понял то, что это очень оптимизирует время твое, которое ты тратишь на проект и в принципе улучшает твою жизнь, делает ее легче в плане сведения. Поэтому, как можете видеть, ничего у меня здесь такого не отличающегося, да, нету э, от стандартного проекта, но если мы откроем микшер, здесь мы увидим примерно такую ситуацию. А сразу скажу, опорой я брал картинку, Александр с канала Звукоре бомбит. Вот она. Ссылочку на эту картинку я оставлю в описании. Также на видео, в котором подробно разбирается этот шаблон со всеми изъянами тоже оставлю в описании. Сегодня я разберу просто то, как мы интегрируем этот универсальный шаблон в FL Studio, потому что в оригинальном ролике Александр работает с Кубасом. И у нас здесь немного такое Я бы сказал ограниченный спектр действий, с помощью которого мы можем этот шаблон реализовать в жизнь. Я тут уже немножко покрутил. У меня нету там буквально нескольких дорожек из этого видео, поэтому сегодня я разберу это все и мы вместе с вами накрутим это. Значит, давайте перейдем. Разбирать весь шаблон я не буду, так как это очень долгое видео будет. А я нацелен конкретно на быструю подачу информации для вас. Что мы можем видеть в этом шаблоне, это то, что здесь достаточное количество посылов различных, да. В основном это посылы суса и компрессии. Поэтому давайте, первое, что я сделал, это кикбас, пару кикбас, и вывел ее на кикбас лоуэнд. В принципе, как и сделано в картинке, вот, бочка и бас, ну в моем случае это кик и бас выведен в low-end. Здесь плагины, конечно, присутствуют, да, вот на этой группе, но эти плагины я отключу для вас, во-первых, чтобы он не загружал проект, а во-вторых, так как сводить ничего не будем, и этот пресет будет в моей группе в телеграме. Поэтому обязательно переходите туда и скачивайте этот пресет без плагинов, но уже настроенный, специально для того, чтобы не возникли какие-то проблемы с экспортированием вот другие версии FL и так далее. А, значит, пара кикбас. Рассказываю, как это сделать. Вот, выбираем три канала, нажимаем F2, ну я нажимаю F2, мне привычнее. Вы можете нажать ремнейм, Color and Icon. ставьте иконку любую, да, любой цвет. Uh, все готово ставим теперь uh, для такого визуального удовлетворения вы можете нажать на канал и сепаратор и вот сюда на канал рядом сепараторы у вас uh, вот будет вот это так отделена вот, отделен вот так вот этот канал значит наз называем uh, этот 40 канал кик допустим да Здесь бас uh, это low -end у нас получается что мы теперь берем Выбираем, зажимаем Ctrl, выбираем два проекта, правой кнопкой мыши, route to the track only. Все, у нас и кик, и бас привязан к лоуэнду, а лоуэнд уже идет прямо, прямо на мастере. По такому принципу и реализована, практически реализована вся наша работа. Да, давайте еще вам покажу. Покажу сайдчейны на примере тоже бочки баса, здесь от лоуэнда, он идет в chain B. Все нормально, ударные без бочки, они идут в Other Drums, и вот отсюда уже есть Сейчейн, вот как можете видеть, СК от СУСа и или от Проц2. Вот, допустим, я выделил 4 канала, да, они подключены к группе Other Drums, и здесь у меня СУС и Проц2 с Давайте я покажу вам, как настроить этот сайт. Сейчейн сей идет либо от лоуэнда, если сукс мы выбираем, либо проц 2, случайно идет от бочки. Давайте сначала от группы, как это сделать. Вот у нас есть группа кикба, лоуэнд, также на, на на примере на нашем. Давайте я восстановлю все, чтобы вам было понятней. Все, значит отсюда. Вот у нас есть э, группы перкуссия и вот это групповая перкуссия. Да, тоже покрасим их для наглядности что теперь ну вот здесь я подключаю идет вся перкуссия допустим да идет в, в перкуссию групповую теперь когда мне надо сделать сейчен например от того же суса да откроем его сейчас покажу вам вот мы открыли сус в данном случае сейчен от суса выглядит примерно таким образом можете скопировать настройки посмотреть сейчас я не буду над этим заморачиваться выбираем Ставим здесь сейчейн, обязательно включаем. И теперь самое неудобное, да как что реализовано в Full Studio. Мы переходим в группу Kick Bass И делаем здесь сейчейн to Вообще желательно делать сейчейн to track, Потому что если мы поставим сейчейн to ли последующие only. Последующие как бы будут отвязываться друг от друга. Допустим, я вот сюда поставлю сейчейн. Вот сюда поставлю сейчейн. И хоп sidechain to only. все у меня отвязались sidechain от всех и даже от мастер канала то есть это неудобно, непрактично sidechain side to теперь заходим в SUS на шестереночку вот сюда процессинг и chain input ставим, э, ну вот просто крутим в единичку в единичку, в двоечку, в троечку, в четверочку, как дальше будет все наш sidechain настроен также для наглядности Сделаю еще один сайдчейн, допустим, это уже другой сайдчейн, который идет от другой группы, допустим от гитар или от без, без струнных, без атаковых инструментов. Все, я здесь меняю сайдчейн input, также подключил его, подключил, думаю понятно. Вот так делается сайдчейн, обязательно не забывайте в сусе включать вот эту кнопочку чтобы плагин понимал, что вы работаете в сейчейне. С этим разобрались. В принципе, здесь ничего сложного, в чем трудно было бы разобраться. Но я долго думал над тем, как можно реализовать FX, как можно реализовать ауксы. и более такого способа не придумал, как просто взять и сделать их через сенды. Если у вас нет сенд-каналов, то мы Берем с микшера какие-нибудь определенное количество каналов. Докту, right, Все, у нас появились сенд-каналы. Теперь, допустим, если нам группу перкуссии надо привязать к какому-нибудь сену, мы просто нажимаем на нее, и она привязывается. Внимание, допустим, мы на перкуссию кинули какую-нибудь реверберацию. Если мы хотим уменьшить реверберацию, да, например, ту же Вальхалу, room для примера, мы как делаем? Мы выставили все настройки, все нормально, мы убавляем вот этот пост микшер. Это уже микшер, который обрабатывает звук, ну то есть регулирует уже после обработок все. Пост микшер мы убавляем, либо его автоматизируем. Мы не крутим вот этот микшер, который напрямую нам от перкуссии дает звук в сент-канал. То есть мы его оставляем э, в стандарте. Также, если мы хотим, например, послушать, э, как звучит э, исключительно ревербератор, давайте я вам покажу на примере, чтобы было понятней. Открою какой-нибудь э, инструмент, допустим клеб, и клеб закину вот на 46, на 45, да? Вот он 45, 45-го он идет в 46, и 46-го он идет в мастер и в insert-канал давайте послушаем вот, а без реверберации теперь, допустим, я захочу убавить это понятно, но если мы хотим э, э, как-то настроить ревербератор, мы можем отключить да, от перкуссии, ну э, посыл с групповой перкуссии в мастер-канал тогда у нас получится только звук с ревербератора Все, теперь мы обратно его подключаем, и все у нас нормально. Для чего это надо? Я лично это использую для более тонкой настройки, конкретно ревербераторов, либо каких-то дилеев, либо того же самого расширителя. И все-все плагины, которые у нас будут висеть на сендах, у них должен быть стопроцентный микс. Ну, в основном, если это ревербераторы, если это дилеи, то у них должен стоять стопроцентный микс. Так как они подмешиваются, они а напрямую висят в инсертах, поэтому так будет лучше, так будет правильней. И что, вот также давайте еще раз глянем на картинку. Вот здесь FX, и все FX идут в All Returns. И оттуда у них снова идут различные сайдчейны. И уже они идут в мастер-канал. Как это можно реализовать? Например, у нас здесь Valhalla Room. Здесь какой-нибудь э, HDLay, да? Тот же самый. Все, Подключаем тоже к перкуссии, да? Давайте я убавлю звук, чтобы вы поняли. Drive-Ed на 100%. Одно, одну восьмую поставлю. Срежу. High Pass, Low Pass, Feedback. Все, мы настроили наши сенды так, как нам нравится. Теперь, чтобы все они попали в All Returns, что мы делаем? Мы берем, э, вот выделяем все сенды, которые мы сделали, в принципе, либо какие вам надо, и закидываем их э, на другой канал. Называем этот канал All Returns, как э, сказано у нас, да? Все, и теперь слушаем. То есть, смотрите, мы выключаем, у нас нету... Никакого звука в All Returns, так как у нас сам инструмент выключен. Поэтому, чтобы это исправить и послушать исключительно а, посылы, опять-таки отключаем от мастерс канала и слушаем. Вот я могу регулировать все. Я думаю, мы поняли, да, и Solreton у нас уже идет все в мастер-канал. Здесь э, настраиваем тот же самый ProQ3, да, что здесь, mid сайт эквализация. Э, значит, ставим mid-site. И можем слушать что у нас находится в мир все что находится в сайт я думаю это понятно с этим мы разобрались а, поэтому эффекции примерно так и настраиваются да сайдчейн сайдчейн идентично, покажу еще раз на примере того же проц 2 проц 2 у нас сайдчейн идет от бочки вот у нас бочка да представим что здесь бочка сайдчейнимся к all return все мы засайченились заходим здесь это все работает аналогично просто на данные Uh, вкладки у нас здесь стерео uh, uh, мы ставим uh, вот сюда то есть это у нас идет сейдчейн uh, от бочки итак в общем то я сделал сделал очень наглядно, понятно uh, значит клэп у нас стоит на 45 -м. и с 45 он идет в группу в которой допустим все перкусии содержатся он попадает uh, в посылы все посылы выходят на all returns в этой All Returns у нас стоит компрессор. В компрессоре, вот в этой вкладочке, в процессинг у нас стоит Stereo Chain. В группе от кика. ну мы изначально делаем вот так, Seed Chain. To Все, теперь снова заходим. В процессинг, в ставим. Теперь смотрим для наглядности, я все утрировал, давайте послушаем. То есть момент удара кика. В нашем случае вот этот дилей от клэпа, да, он проседает. Давайте послушаем. То есть вот мы слышим. Если не будет, допустим, этого сайчина. Разница не сильно слышится, но на живом примере, я думаю, вы все поймете. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Поэтому, если наш кик тонет, допустим, под различными инструментами, под перкуссиями, под хай хетами либо под теми же самыми дилеями, ревербераторами и не пробивается сквозь микс, вот путем таких манипуляций, да, с компрессией, с усом, да, тем же самым, можно добиться того, что у него будет место в миксе, он будет его выбивать. На этом, в принципе, все. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите комментарии. Также, очень рекомендую перед началом того, как вы настроите проект, посмотрите видео. Посмотрите видео от Александра, оригинальное, в котором он полностью разъясняет все, что, зачем и как. Опять-таки повторюсь, это лишь э -э, экранизация в виде FL Studio, да? которая облегчит большинству работу, потому что, э -э, если вы не знаете, как это настроить, то первое время у вас э -э, будут с этим трудности. Поэтому ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, а, данный пресет, он еще не доделан, но часть данного пресета я скину вам в телеграм канал. Здесь уже есть сейчейны подключенные, плагинов здесь никаких не будет, позже как я его полностью доделаю лично для себя, я его еще раз залью в телеграм канал, но уже в полной версии. Поэтому я жду от вас поддержку за свой труд, за свое старание. Благодарю вас. За просмотр этого ролика с вами был Феликс, всем удачи и всем пока.